Участники проекта, чтобы вы понимали, какие, какие ресурсы должны быть задействованы, чтобы это взлетела система. И кто что делает? Руководитель предприятия понятно, что они занимаются вот именно постановкой цели проекта. То есть без приказа директора либо технического вот проект очень тяжело стартовать. Значит, технический руководитель, кто-то на предприятии должен заниматься вот именно постановкой таких тактических целей. Ну, что-то типа главного механика, да, но, конечно, главный механик, он лицо такое заинтересовано в ремонтах, а не в надежности. Дальше, поскольку это про проектная работа руководителя проекта, со стороны заказчика, это человек, который отвечает за реализацию проекта. План проекта, бюджет, риски самого проекта. Опять-таки, если вы нанимаете консультантов, то есть внешнюю компанию, то есть появляется такое вот внешнее зло руководить проекта от исполнителя, который соответственно отвечает за реализацию там, исполнителям этих задач. Эксперт по методологии оценки рисков. Во многих компаниях сейчас появляются именно управления по корпоративным рискам. Наверное у вас такие тоже есть, если большие. То есть люди, которые должны понимать вообще говоря методологию оценки рисков, то есть зрения вот этих вот базовых вещей. Дальше, соответственно, консультанты, ну это типа мы, то есть внешние люди, которые помогают вам реализовать вашу цель с учетом того опыта, который есть у консультанта. У консультанта есть опыт обучения, опыт анализа данных, формирования справочников, и он как бы меньше ошибок делает, чем вы. Главные специалисты – это механик, энергетик, приборист, архитектор, поскольку без этих людей мы с вами ну, сложно очень интегрироваться в существующие системы ремонтов без главных специалистов есть такой в скобках источники данных это те самые люди на уровне цехов которые реально знают особенности оборудования, которые реально знают выдаемкость его работы э, ремонтов. для нас они используются как эксперты по данным технологии. То есть про них очень часто забывают но именно технологии, то есть те, которые отвечают за процесс производства, они ставят именно границы, где кончается производственная цепочка начинается там другой процесс. То есть они отвечают за это, это определение границ да, проекта. Экономисты, поскольку у нас есть стоимость простую, да, они считают представители служб по безопасности, они отвечают за процессы чтобы наши алгоритмы не выходили за рамки требований безопасности. Диагносты, айтишники, то есть специалисты по автоматизации. И последние это специалисты в области СМК, которые документируют стандартные инструкции, которые вы нарабатываете. Это как бы максимальный состав проектной группы, которые позволяет вам реально интегрировать эту RCM, будем так говорить, реально действующую систему управления.